Где, где, где, где, где, где. Вот такой дверь. Возьми. Пш, пш, пш, пш. Было, в общем, два штуки. Не знаю, куда один делся. Куда-то убежал. Эдай, Возьми, возьми, возьми, возьми. Возьми. Возьми. Возьми. Возьми. Возьми. Возьми. Возьми. Возьми. Возьми. Возьми. Возьми. Возьми. Да, возьми. Ух ты, блин. Возьми, возьми, возьми. Ладно, надо помочь собаке. Блин, барсук небольшой, но у нас гоняет. Хорошая тренировка будет. Пс -пс -пс. Возьми, возьми. Возьми. Грета маленько получила вроде. Сейчас осторожничает. Пс -пс. парень бы блин ладно сейчас я ей помогу возьми возьми возьми возьми возьми возьми трава большая блин под ноги прям мне тоже заскакивает даже сделать ничего не могу Мы с вороном на разведку В район В тот район, где вот Последнее видео было Яма там конная Лося Или не лося, не знаю Не было тогда возможности Разглядывать Надо было домой ехать Сейчас в ту сторону с вороном поедем Но нифига не успеваем Солнце уже село Ворон весь мокрый и нам еще километра 4 ехать Прямо не знаю Успеем, наверное, пока уже потемну туда Ну что будет интересное, я включусь. Тишина, ветра нет Хочу подъехать поближе где-нибудь там тормознуть Может быть какие-то звуки услышу Там уже будем ориентироваться Как-то вот так Вот, либо еще кабанчик начал движение либо ни копальников следов не видать, не очень свежее, не понять. Сейчас проедем дальше. Перекопанного нигде не видел. Чтобы именно земля была накопана. Здесь вроде все-таки он как отрыва отпечатки. Этим мы дальше ворону много нельзя водички. Пить. Так, вроде, в общем, все-таки след крупный, вот он идет, шаги большие и в том направлении. Где-то около километра остается до того места. Не знаю. Либо большой, большой кабан. Кто? Скорее всего кабан. А может и не кабан. Все, едем мы дальше. Идем следом. Вот его не знаю, но видно. Вот он светлый. Да вот. Целый перекопал. След здоровый.